приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня у нас будет с вами необычное видео мы делаем микс мы сделаем распаковку посылки которую мне прислали с сайта grandstock и покажем чем пользуется наша дочка воспользуемся ситуацией пока она в универе и полазим у нее в косметике и в уходовых средствах заодно сделаем ревизию чем же пользуется моя 21-летняя дочь пойдемте в ее комнату кто был уже на, на нашем канале и смотрел обзор нашего дома room тур вы знаете что здесь у нас детская и здесь осторожно живет злая собака вот кстати эта посылка мы ее чуть позже распакуем или сразу распакуем посмотрим как мне сразу когда я возьму ножницы вы знаете что я очень люблю создавать уют в доме и я всегда выбираю какие-то вещи подходящие под интерьер по хозяйству и когда мне предложили попробовать продукцию с этого сайта то я конечно же очень-очень обрадовалась потому что еще много чего нужно нам домой для того чтобы все это обустроить и сделать красивым как видите у нас еще нет кровати нету некоторых шкафов даже люстер нет. Так, вот такая гигантская посылка. Как раз пока не верю, а тут ей посылка. Да, тут ей есть подарочки, поэтому мы сейчас посмотрим, как раз что пришло. Так, я боюсь просто повредить внутри продукцию. Вообще с распаковкой я не очень дружу, всегда. А вот как надо делать Так, готово. Ух ты, внутри сколько еще всего. И с этой стороны. Итак, я выбрала две подушки. Подушки запакованы в чехлы вот такие вот большие белые 50 на 70 надеюсь что эта подушка понравится потому что до этого я выписывала подушки из верблюжьей шерсти на них было спать неудобно это как бы мне кажется более удобная подушка тут есть инструкция как пользоваться спать Итак, так и микрофибра отлично я выбрала размер 50 на 70 потому что на мой взгляд это самый удобный размер как раз можно и так и так ее класть супер давайте посмотрим как, какое качество у изделия на примере вот подушки ткань красивая все хорошо отстрочено есть молния молния удобна тем что можно расстегнуть например вынуть содержимое ой какое мягонькое все вынуть постирать чехол и заново все наполнить мне очень нравится в ивановском в ивановских изделиях вот это вот соотношение цены и качества оно всегда на высоте мы часто заказываем все вот из ивановской фабрики и еще что здорово! В описании под этим видео вы найдете промокод на скидку 10 Это подарок от интернет-магазина grandstock и Итак, подушки две. О, классно! И мне нравится то, что они в сумочках. Это очень удобно. Далее полотенце 40 на 60. Я выбирала серый цвет. Надеюсь, что это такой серый будет, потому что на первом этаже в санузле у нас Кафель серый и хотелось подобрать полотенчик, да, вот именно такой цвет хороший, то есть чтобы он был серенький, такой не броский, но маленький акцентик все же мне понравился, так что это будет отличное полотенце для рук на первый этаж, потому что мне оказалось, что нету ни одного белого вот этого серого полотенца. Так, что здесь еще? М -м -м. Очень интересная штучка, хотела посмотреть. Наволочки для подушек декоративные. На сайте мне понравилось то, что выглядит как будто это акварельная роспись. Так, подушка небольшая, то есть наволочка такая небольшая. Мне кажется, я чуть-чуть другой рисунок выбирала. А может быть нет, не помню. Я помню, что черная хотела вот такая вот наволочка небольшая с молнией то есть мы сюда можем вставить как раз любую подушечку которая будет замечательно украшена вот таким вот рисуночком как бы под акварель отлично и тут у меня всякие бумажки накладные и еще один чемодан здесь Сюрприз как раз сюрприз для дочки на матрасник. Как видите, у нас матрасы есть, а на матрасников как раз вот пока и нет. А я считаю, что нужно все-таки матрасы закрывать специальными на матрасниками для того, чтобы защитить их от вот этих вот лохматых ушастиков, которые у нас везде лазию, да, и спят на кроватях потому что матрас постирать невозможно а вот на матрасник да именно его можно снять и постирать на матрасник тоже э, в чехле вот такой вот он тепленький ровненький вот такой классный верблюдики везде нарисованы по бокам резиночки для того чтобы зацепить за край матраса я вам сейчас на краешке прям покажу как это нужно делать так, подушку сюда, ножницы сюда. То есть мы вот так краешек поднимаем, на матрасник укладываем, так вот раз и зацепляем резинкой. Все, сверху простынь все замечательно. То есть если тут кто-то да, что-то будет лежать или что-то делать то на матрасник потом сняли его почистили или в химчистку или постирали то все это очень круто фух я рада что у нас теперь появились такие новые вещи которые будут помогать нам лучше жить ну а теперь перейдем к просмотру косметики чем же пользуется наш ребенок посмотрим итак я обнаружила комнате коробочку и косметичку так давайте сначала посмотрим что в коробке это нам знакомые крема для рук это oriflame кстати вот это уже крем с прошлого года мне очень он нравится и она просто все обожает тюбики розовые когда у нас выходит что-то розовое я ей всегда дарю а это крем для ног хороший такой питательный крем с медом и миндалем я думаю вы его многие знаете он такой густой хороший я называю такие крема сытенькие он так хорошо напитывает ноги у меня такой тоже был и я на зиму обычно беру такие вот жирненькие хорошие крема можно кстати, и руки мазать и ноги пахнет очень вкусно так но ну, это что-то не арифлейм, тоже крем для рук но он пустой а дело в том что ей иногда подружки дарят подарочки на праздники но тут я уже я пыталась как бы ругаться говорить ты да что ты предатель мы же oriflame она говорит мам ну если меня спрашивают что дарить я всегда говорю что мне косметику и, то есть ну что-то только да, не связанное вот с тем что можно заказать в Арифлейм. Ну, Но говорит, если не спрашивают просто дарит. Ну что же. Вот крем использовала. Вот тут спрей. Но ну, этот спрей, она мне его, кстати, отдавала. Говорит, мам, мне не нравится, ты может его заберешь. Вот, ну как бы тут какие-то блестки, видно, немножко пользуются. Я говорю, ну его есть только как освежитель воздуха в туалет поставить. Вот почему-то ей не понравился Это избежки. Ну, смотрите, там есть блестки. Ну так, нежненький. Сладенький аромат. Ну, не знаю, почему не пользуется. А вот тут тоже Miss oriflame Miss Yes to Love. Тоже я и дарила в прошлом году. Серия была, по-моему, к Новому году. Вот чуть-чуть еще осталось, где-то, наверное, третья часть. Ну, вероятно, пользуется. Ах. Тоже пахнет так приятненько так ну это вам знакомые ароматы Он the edge oriflame это уже наверное, третий флакон тоже очень нравится такой прям аромат такой дерзкий вот, классный для девчонок супер да я сама его очень люблю а это ее любимчик love potion secrets секрет что ли я же забыла название <laughs> мишта <что -то> стекивай <laughs> да love potion secrets шикарный аромат вот этот сексуальная капля и аромат нам нравится обеим, потому что в нем вот сочетание белой клубники, белый шоколад, белые цветы, то есть все такое вот нежное, классное. Так, это я не знаю, что это такое. Кстати, а, восстанавливающий бальзам с ароматом арбуза. Даже не знаю, какая фирма. Давайте подглянем. Пахнет арбузом, правда? Только я не знаю, для чего этот бальзам. Как жвачкой пахнет. Не знаю, что им помазать. Руку помажу, пусть устанавливает мне руку. Непонятно для чего. Нашла. Убирает шелушение трещинки на сухой коже, губ, лица и тела. Вот так вот. Но ну, интересно, кто-то, наверное, подарил. Так, здесь масло чайного дерева. Вот масло у нее расход идет где-то в месяц, флакон уходит, потому что она мажет там всякие воспаления, там вот на лице, на теле, если что-то вылазит. Красивые резиночки и смягчашка. А смягчашка не ароматизированная. Хотя в нашем доме это большая редкость. Потому что мы обычно все время заказываем все с ароматами, вкусненькие разные. А для чего смягчашка? надеюсь вы все знаете это для того чтобы помазать губы кутикулы колени локти пятки то есть очень хорошее средство для того чтобы все все все смягчить я даже говорю как-то шепотом вдруг она сейчас пройдет так прячем прячем а вот еще коробочка это тени тени присылали мне на обзор с AliExpress но так как я пользуюсь тенями oriflame мне они очень нравятся а у меня она взяла коробочку хотя лера практически вообще не красится видите вот она берет какие тени то есть это то что вот с блесками а она их наносит как-то вот на внешние уголочки глаз то есть вот как-то на скулы то есть чтобы просто сияло Видите, два оттенка всего использует ну нравится красиво модно да так современно вот так если вот намазать везде вот наборчик конечно классный кстати ничего не хочу сказать против этой, э, вот этого набора потому что мне понравились по качеству тени я тоже обзор записывала если не видели можете посмотреть на моем канале кто там крем тоже ну, я не дотянусь это крем для рук oriflame так переходим к косметичке кстати косметичку я из Питера привозила в подарок ну-ка, ну-ка, ну-ка, что здесь увидим так, вижу сразу не Арифлейм это все Арифлейм, Арифлейм, Арифлейм кисточки и это не Арифлейм Итак, так, поняла для чего есть смягчашка здесь еще не ароматизированная я видела как она это делает то есть она на смягчающее средство вот так наносит смягчашку на зону там веки, вот где-то там, куда она хочет прилепить вот эти вот блестки, на скулы куда-то там. И вот такие вот блестки, она вот так вот приклеивает на смягчающее средство. Ну, молодежь, это красиво, и они держатся хорошо. То есть это и безопасно, то есть никакой там специальный клей, а я так понимаю, что это блестки для ногтей, чтобы делать какой-то дизайн маникюра так это наш с, с манго блеск для губ маслица даже для губ пользуется постоянно ей такие заказываю разные вкусы то кокос то дыньку вот все время это есть правда вкусно пахнет а вот это вообще сняли сняли с производства кто помнит эти тени тени за такие вот блестючие и вот она их тоже как стрелочку иногда красит, я вижу, но это прям красиво. Просто у нее такие глаза яркие, выразительные. А в основном она красит их только тушью, туши брови. И даже не пользуется помадами, как видите. Вот она у меня недавно забрала вот этот стик, но она не использует тени, а использует только вот для губ вот эту вот помаду и то я прям видела буквально несколько раз, потому что ну реально губы вообще не красить, только бальзамчиками. И вот этот ей понравился недавно, она мне его прям попросила. Он так вкусно пахнет, это бальзам он колоровский, и у него цвет такой нежненький. Смотрите, где показать? Тут на руке где-нибудь. То есть у него нежный нежный нежный такой перелив и он хорошо увлажняет губы поэтому вот он нравится девушкам молоденьким так что мы еще не посмотрели кисточка для бровей а здесь у нас гель для бровей и ресниц вот когда он такой уже и грязненький становится то им только брови мы используем на реснички уже не пользуемся для чего нужен этот гель он хорошо укрепляет ресницы вот я стала пользоваться им в последнее время прям не ленюсь если делать каждый день то получается что ресницы становятся такие пушистые объемные и длинные то есть вот я его проверила за много лет использования очень классное средство так это ее любимая тушь любимая тушь термосмываемая у нее большая пушистая кисть какая-то огромная кисть и Лера говорит что это самая классная тушь которую она пробовала в своей жизни ну не так уж много туши она пробовала но oriflame практически все потому что я всегда покупаю новинки она их тоже пробует и говорит это лучше что значит термосмываемая то есть вы ее красите как обычную тушь а потом снимается она такой сильно теплой водой просто нужно смягчить ресницы и пальчиками снять как платьишко с ресничек не остается никаких следов не надо специальных средств для снятия макияжа просто вода и все это конечно чудо узнаете эта кисть была в какой-то коллекции ко дню влюбленных она приходила в очень красивой коробке я себе такую купила и лере подарила и вот реально я ее купила только из-за красоты мне она не нравится То есть мне ей неудобно пользоваться потому что как бы тональное средство ей не очень удобно носить для пудры румян она слишком набивная ну вот лера пользуется румяшками вот тоже недавно кстати она взяла румяна у меня до этого вообще не пользовалась тоже еще из старой коллекции colorbox такие нежненькие румяшечки розовенькие такие приятные и вот ей они очень идут то есть она прям чуть-чуть добавляет на кожу кожа у нее светлая-светлая очень так здесь наверное пудра угу. пудра giordania такой светлый-светлый оттенок потому что кожа светленькая и ей... она не загорает и поэтому вот... кстати а где тональная а вот тональным кончается вау надо будет заказать новый обычно она так делает мам дай тоналку я говорю какую Ну, у меня кончилось а где я возьму надо заказывать и а у меня сразу паника как это мой ребенок не обеспечен тональным средством вот такое вот средство тональное. биби крем он color очень классный ей прям он очень нравится тут вам покажу немножко смотрите он легкий легкий то есть у него прям такая прозрачность хорошая просто он делает ровный цвет лица и немножечко его оживляет то есть если кожа вот совсем светлая мы взяли самый светлый оттенок fire вот хорошо оживляет тон так для бровей это всегда должно быть и смотрите как она вот сейчас использует вот эту вот темную и отдает мне потому что я пользуюсь только светлым тоном это воск и вот тут внизу есть две кисточки для того чтобы прокрасить видите пользуется я например не люблю кисти из этого набора я беру себе длинную кисть и я ей только наношу ну раньше да вот такими тоже пользовалась крутой наборчик но я так понимаю он уходит у нас из коллекции oriflame теперь будут помадки для бровей так это бальзам для губ тоже кстати мне он не понравился то ли так совпало, то что у меня губы начали шелушиться в тот момент, то ли у меня на него такая реакция. Я начала пользоваться, и у меня как бы такое вот шелушение на губах появилось. И я говорю, Лер, попробуй, может быть, он тебе подойдет. Она взяла, говорит, мам, все отлично, я не знаю, что ты к нему придираешься, ну как бы вот не знаю, с чем это связано. И здесь какой-то у нас продукт, даже не пойму какая-то компания. Может быть, вы разберетесь эссенс Essence. Essence написано. А это, так я понимаю, корректирующее средство. Я не знаю, почему она им пользуется, потому что у нас классные корректоры. Может быть, он плотнее как-то. Ну, кстати, это, наверное, консилер. <coughs> Есть какая-то запись. Да, консилер для лица. Вот давайте попробуем что-то перекрыть. Вот венку, например. Слушайте, но ну я не вижу разницы, что вот Reflameovский консилер также отлично все. У нас даже тональное средство любое так перекроет, что этот, ну так приятненький. Пахнет, пахнет не очень, мне нравится запах. Я к запахам капризная, или я привыкла к ароматам Reflame. Мне кажется, они такие все естественные, натуральные, безопасные. А ко всей вот косметике других компаний я всегда отношусь очень осторожно. Поэтому, как видите, вот это редкость в нашем доме, но бывает что-то добывает. Так, а теперь пойдемте в ванную, потому что в ванной уходовая косметика. Итак, для удобства я купила такие маленькие контейнеры, они с ручками, и в них мы вот разделили, где чья продукция, чтобы удобно было, например, взять и пользоваться, и чтобы не было захламления на раковине или на ванной. То есть мы все убираем с шкафчика, все. Да, я вот люблю, чтобы был порядочек. Так, посмотрим, что у Леры здесь. Лак для волос. oriflame серии hairX. Ну, редко наверное пользуется у нее волосы настолько густые, что они не дают делать с кудри. Очень классный продукт это CC крем, вот мы его все время заказываем, он снимает статику, лучше расчесываются волосы и вот так прям пользоваться и брызгаешь и крем выбрызгивается, распыляется, потом надо растереть вот так вот и вот перенести на волосы, можно прям вот на сухие ведь я сразу вам показываю принести на волосы он впитывается и волосы расчесываются лучше у них блеск появляется они что еще напитываются да, то есть волосы становятся по качеству лучше поэтому CC крем этот очень любим всегда берем это сухой шампунь для волос воняет ужасно вот я его ненавижу просто хоть из дома беги но он реально вот он для жирных волос он хорошо снимает вот этот вот жир весь и волосы выглядят сразу более чистыми и ухоженными ну то есть вот такая вот штука Ну запах мне не нравится хотя Лера говорит что запах нормальный так этот продукт уже даже сняли с производства он прям полный наверное не пользуется надо его может быть выкинуть скажу и чтобы перебрала кстати, зачем его сняли с производства? Я не знаю, потому что пользовался у меня популярностью. Мы всегда его брали. Это средство для сушки волос, для термосушки, чтобы там, фены, да, этот горячий воздух не портил волосы и, например, накручивать бигуди какие-то, то есть завивки делать, то есть распылил его на волосы на влажные, просушил, закрутилась, то есть и как бы волос лучше сохраняется. Так, дальше. Ну, естественно, масло Элье для волос. Обычно у нас этих масел дома 2, 3, 4. Вот Лери очень нравится вот такое масло-спрей. Тоже могу показать. Оно его распыляем на руку, вот так прям раз, раз. Растираем на ладошках и переносим на волосы. Вот просто переносим, не надо тереть вот так волосы. А вот я просто вот так вот переношу, переношу, с рук снимается все на волосы они напитываются и становятся более гладенькие послушные ухоженные я например этим маслом спасла свои волосы когда делала осветление даже фен Арифлеймовский, кстати приходил по какой-то акции фен в подарок так это что ой а что, сломалось что ли что-то а, смотрите крышечка отломилась мы обычно вот такие гели переливаем во флакончики от Novage умывалки от будет перелить вот этот гель для умывания с чайным деревом очень классный гель хорошо очищает кожу пахнет вкусно и не сушит кстати вот у меня кожа возрастная я иногда им пользуюсь мне нравится как он просто очищает кожу это тальк для тела с цветочным ароматом тальк нужно смотрите здесь фольга надо будет повернуть проколоть дырочки шпилькой парочку например а потом вот так закрывать открыли тальк. Высыпали, нанесли на тело, да, куда вам нужно, на ноги, на тело, вот, чтобы собрать лишний там под какой-то, да, что особенно летом я вот тальки обожаю, все время пользуюсь. Ну и все, здесь массажер, кстати, тоже oriflame и расческа тоже oriflame очень удобная с крючком. Так, но и это еще не все. У нее есть тут свой ящик, у меня мой тут наверху, но здесь мы уже с вами были, по-моему, да. А здесь, вот у Леры. Посмотрим, что у нее здесь. Вот есть вражеская продукция. <смех> ну, тоже, как говорю, дарит подружке. Так, масло, или прям остаточки. Скоро в пустые банки уйдет. Вот это более так, посильнее. А здесь не знаю, что разглаживающее масло для тела. Какой-то органик кетчен. Ну, глянем. Как его открыть, покажите. Слушайте, я уже тут все ногти сломала. Ну Но как открыть не могу найти. О, начну понюхаем Пахнет хорошо. Куда намазать-то уже, не знаю, все перемазала. Что-то вкусненькое прям. А еще такой дизайн, маленькая ведерочка такое прикольная, да? Вот, наверное, пользуется, потому что видно, что у вас осталось. А здесь Organic Kitchen, питательный крем для тела. Тоже. Органическое золотое масло, жаба. Так, вот открывать, конечно, вообще неудобно. Я не... У меня уже руки жирные, я даже открыть не могу. А, все, не открою. Дальше. Ой, что это такое? Какой-то гель. Гель для купания. Детский гель для душа. Весь блестит, блестит. Классно. Капельку выдавлю. Благо, что здесь вода рядом. Я сразу помою. Ух ты! А пахнет! Пахнет жвачками. Слушайте, вот я никогда не лазю, не имею такой привычки лазить у ребенка, потому что считаю, что это ее пространство и как бы ну нельзя так, да? главное смотри. фен не намочить. Так, все, поехали дальше. Что здесь еще? Ну это маска, вы знаете, наша с какао шикарная маска для лица. Она питает кожу. Я ей вот, кстати, недавно подарила. Смотрите, но ну мы обычно эту маску используем вдвоем, потому что ее много, и на двоих как раз хватает. То есть мы договариваемся. Она мне говорит: мам, маску сделаем. Я говорю, сделаем. Все, идем, делаем вместе маску. Так, далее. Это мне присылали на обзор органик зон компания масло для тела. Кстати, мне два присылали. Я одно попробовала, мне не понравилось. Ой, а это вообще новое. Это я ей отдала. Говорю, будешь пользоваться она. Ну, давай. но оно вообще новое еще стоит тут ладно убираем просто все время что-то есть так а здесь э, скраб для тела кофе кофе какой-то это ей дарила подружка я еще помню ругалась что за фигня вот такой вот скраб но ну, он знаете чем прикольный она делала от него блестит кожа то есть им сделаешь руки ноги и потом блестки такие ой а как убрать чтобы как было узнаете Наше baby O бальзамчик, я его вам всегда в обзорах показываю. Бальзам детский для чувствительной кожи очень подходит. А у Леры кожи чувствительная, поэтому вот она с удовольствием пользуется. Он очень классный бальзам. Так, это с эмульсия против воспалений. Супер! Вот просто супер! У меня редко-редко вылазят прыщики, но я вот беру прям вот аппликационную вот так вот прям маленькую капельку ой, это много. У него, правда, мне запах не нравится, какой-то специфический. Маленькую капельку нанесла, вот так вот на прыщик, просто оставила. И оно впитывается, пока до сна там ну, где-то 20-30 минут. Утром встаешь прыща нету. Нету вообще, как будто его и не было. Так, дальше это маска питательная. С ягодами. Я ее очень люблю. Она и пахнет вкусно. И эта серия наша Optimals и она так классно напитывает кожу мы ее вот уже несколько раз брали а тут смотрите целая галерея масок маска пленка маска с чайным деревом маска скраб кокос и алоэ и ягоды годжи и органический овес мицеллярка ее любимая далее это для губ маска скраб просто фантастический продукт я себе взяла и Лере подарила это что-то невероятное просто какие губки становятся так это крем для интимной гигиены то есть после, после всего надо намазаться так, а вот сюда как раз мы выливаем геля я отдала ей флакончик от Novage свой старенький и она когда гель берет в обычно вот они в таких тюбиках умывалки она переливает с дозатором потому что согласитесь это намного удобнее маслица для тела тоже baby кстати, здесь его еще много наверное, не часто пользуюсь но масло клевое просто клевое блин. весь лак ободрала с этими флакончиками. придется очень хорошая маслица и главное что подходит для чувствительной кожи а это мыло у Леры очень чувствительная кожа и вот я ей всегда дарю какие-нибудь мыла наши которые вот такие нейтральные ей очень нравился наш вот с миндалем мыло Ой, и еще вот два продукта это крем для а, кожи вокруг глаз Optimals вот видите мы вместе пользуемся я иногда его беру когда у меня отек например на глазах я утром встаю вижу что прям опухшие глазки я его наношу потому что отеки снимает круто и вот та самая смягчашка которая с вкусным вкусом а какой здесь вкус я не помню Ой, не могу понять, ну что-то очень вкусненько. Не мед точно. А, абрикос. Все, поняла по запаху абрикос. Вот, все, полазили. Мы молодцы. Вам понравился этот обзор я под видео в описании оставлю ссылочки на интернет-магазин grandstock посмотрите там и одежда есть и для дома костюмы классные там постельное белье там всего просто вот валу. честно говоря у меня прям глаза разбегались что взять но я вот взяла самое действительно необходимое то что нужно как можно быстрее вот. и пишите ваши отзывы что вам интересно может быть еще посмотреть какие-то идеи мы вам все покажем и расскажем я вам желаю отличного настроения до новых встреч Л лайк лайк поставьте и подписывайтесь на наш канал с вами была Лилия и Михаил тебя видно в отражении нет а вот мы пока пока